окунуться в мир лекций, конспектов, а также узнать о последних достижениях науки. «Про науку снова собирает гостей в Казанском федеральном университете. На этот раз мраморный зал второго учебного корпуса вместил в себя более трех тысяч человек. Зачетная ночь – это шанс окунуться в студенческую жизнь, а вдобавок узнать о новых разработках университета. Открывали фестиваль «Проректор по научной деятельности КФУ» Дмитрий Таюрский и главный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов. Будущие абитуриенты, я надеюсь, будущие студенты, и родители уже стартуют, а, Мы и В Казанском федеральном университете появится много новых абитуриентов, которых привлекут. Эти замечательные э, опыты, которые здесь везде, проводятся, эти прекрасные демонстрационные стенды. На протяжении вечера ученые-преподаватели Казанского федерального проводили лекции и тренинги, а в холле университета прошли мастер-классы. В конце состоялась сессия. Ее можно было закрыть при посещении минимум двух интерактивов и одной лекции. Посмотреть, как эти небылицы были скажем, э, среди компаний, среди простых людей. Среди фильмов. Для гостей мероприятия были представлены три аудитории, где преподаватели вуза и приглашенные спикеры читали научно-популярные лекции. Темы самые разнообразные. С ребятами и их родителями обсудили небылицы эпохи раннего IT, поговорили об основах капитализма, рассказали, как создаются лекарства будущего и многое другое. На зачетной ночи каждый смог найти занятия по душе. Мы здесь впервые. Очень интересно, огромное количество людей, интересные очень мастер-классы, информационные стенды. «Про наука» в КФУ – научно-популярный проект Казанского федерального университета, который проводится с 2016 года. География участников растет с каждым годом. Каждый заинтересованный может воспользоваться уникальной возможностью стать студентом на одну ночь и узнать о самых последних достижениях из мира науки. Именно так прошел ежегодный фестиваль «Про науку. В КФУ. Фестиваль еще раз доказал, что наука может быть не только интересной, но и захватывающей. Виктория Бояринцева, Универньюз, Универ продакшн, Универ Тв.